Два, три. Начинаем запись, значит. Доброе утро, девочки. <свес> Ничего, погнали нахуй. <свес> диктофон. Мой любимый диктофон. Странно, что ты такая. <свес> Ладно. Забыли. Ты не слышал эти странности. От родителей влетит. Блять, летит, пиздец. Приветствую. Ну, да. Ты сейчас смеешься надо мной? Я тебя спрашиваю, ты собака сутулая. Эй, мой телефон! Или это не моя фраза, не знаю. Он начинается самое интересное. Мне смешно. А. Так, ладно, еще раз. <плёк> Блять, сука. Сегодня в 4 у меня занятия по искусству, а после я планирую зайти в кофе. В кофе? <плёк> Что? В какую кофе? В кафе же. Hello, my name is Lagic. If you know the blabbera. Aha, yeah, bitch. Ту-ту-ту гра. Пу-пу-пу-пу-пу. Пу-ух, сука, усюка. По-моему, я хрипу. Кажется, я слышал чей-то плач. Ну что? Как она там? Блять, нет. Вытаскивает из бара на улицу прижимать к стене. Какого насильника я озвучиваю? <laughs> Ладно. Мне понравилось. Мне предложили, мне понравилось. Надо это, надо отрабатывать. Надо входить в новые роли. Блин, вообще срака какая-то. Так. О, Сэм. Что за <связывая> Так. Только тебя здесь не хватало. Я подалась в оперу. Я серьезно, не надо. Блять. Что ж, вот наша запись подходит к концу. Я так рада вам озвучивать это все. Всем пока. Концовочка то вот немножко подвела. Давайте. -ка. Солчку <coughs> заняла.